Денёк Октябрьский рыж и свеж. Он самый лучший, без сомнения. Пора итогов и надежд. Твой праздник, славный день рождения. Пусть будут светлыми мечты, Осуществимыми идеи. Легко ступай по жизни ты, О прожитом не сожалея. Пускай осенняя хандра не забредет в твой дом случайно, Пусть будут дни полны добра и красоты необычайной. Пусть чуткий ритм сердец родных оберегает от ненастия, А осень в красках золотых подарит много-много счастья.